Хотел показать сюжет о Второй мировой войне, ну вымышленный сюжет, который просто навеяло по леса. Идете вы за грибами, в период Второй мировой войны, никого не трогаете и заходите на холмик, смотрите грибы и вдруг видите э, вражеский э, дот. И в нем наши старые дознакомые да Марина Ивановна, ее подружка Елена Иванна. Ну, имена, конечно же, вымышленные. И начинают по вам работать. Вы, естественно, что делаете в укрытие. И, как так сказать, как учил Джейн Уэйн, с двух рук начинаете. Потом, ну, одну досылаете, пожалуй, одну ракетку туда внутрь. Все, враг побежден идете дальше собирать грибы спасибо если захотелось узнать чем дело закончилось а грибы не столь интересно подходите смотрите узнаете марина иванна получила да даже незначительное э, увечье челюсти и выведенной строя а Елена Иванна спряталась, спряталась, спряталась. А Елена Ивановна, ничего себе, получила ранение. И в бровь. И, похоже, теперь придется делать косметическую или пластическую операцию. Ну, она улыбается, у нее все хорошо.